такая фигня блин ключи вон там в замке вторые ключи вот тут в рюкзаке все четыре двери закрыты так как двери закрыты багажник стекло ничего не открывается Крепость Классно, блин С наступающим